Ну что, привет всем, и сегодня у нас распаковка э, с нового станочка, и сейчас я вот прям при вас открыл коробку, условно говоря, покажу сначала, естественно, что в коробке, а затем за кадром буду его собирать, ибо у меня его просто некуда ставить, и сейчас почи расскажу почему, в процессе будем что-то придумывать, возможно будем делать стол, либо что-то уже использовать, что есть. Итак, такая вот огромная коробень. Мы это все открываем. Маленькую коробку я уже тоже открыл. И вот у нас такой воля. Вот такой вот у нас распиловочный, круглопильный, правильно говорить, да, станочек. Здесь, соответственно, защита кожу, толкатель, параллельный упор, по-моему. Либо этот толкатель тоже. Не суть. Это компания Jeep. Как вы можете заметить. А, эта компания у меня есть вот здесь, а вот здесь, вот здесь, вон там выглядывает. А вот этого друга синего мы сейчас будем нафиг выносить, потому что я им не пользуюсь, потому что он страшный, большой и очень неудобный. Он у нас сейчас уйдет на хранение в гараж, будем на нем летом доски только строгать в черновуху. Так, а сейчас как раз вот нам нужно вот эту вот каракатицу выкатить, убрать, чтобы на ее место поставить вот эту вот каракатицу, как говорится. Будем собирать. Как я и сказал, сейчас я все это за кадром проверну, соберу и уже будем потом общаться, показывать, рассказывать и говорить что, когда и куда, и за сколько. Здорово тебе, мой дорогой друг, еще раз. Прошло некоторое время, я обдумывал, пользовался данным станком и теперь готов о нем рассказать. Потому что первые впечатления были немного такие вот странные, обманчивые. Но, тем не менее, все взвеси, все за и против, я готов о нем рассказать и по большей степени плюсовые какие-то вещи. Поэтому поехали! У нас сегодня на обзоре циркулярная распиловочная пила либо круглопильный станок джип, джип, как в принципе, и все в моей мастерской уже джип или JIB это вот такая вот у нас машинка. Это я уже колхозил непосредственно свой свое пылеотведение, потому что в данной модели турбины для пылеотведения нет. Я расскажу об этом чуть попозже. Но, а теперь о самых главных плюсах. Самый главный плюс этой штуки, она стоит на маркете сейчас 29 тысяч рублей. Либо не на маркете, либо на официальном сайте, неважно. Продается и там, и там. Но это не только самый главный плюс в цене, да? Тут цена и качество. Это размеры пильного стола. Вот. Раз. Два. Ну и самое главное, то что отодвигается прям очень сильно правая сторона. Самое главное. Справа это очень плавно работает, потому что на вот таких вот алюминиевых Т-профилях все. И вы посмотрите. Посмотрите на размер этого стола. Я уже в шорт записывал пару видосов о том, что это такой мини-форматник, но по факту это здоровый-здоровый стол. Работать с листом фанеры тем же полтора на полтора здесь уже не представляет какой-то опасности. Это удобно, ты спокойно можешь все это взять и попилить, распилить. Итак, общий размер стола, то есть в закрытом положении, 643 на 549 и на 28 миллиметров. Расширитель левый, то есть имеется в виду вот этот... Вот этот стол. 643 на 300 и на 28. Расширитель правый, то есть тот огромный. 643 на 480 и на 28. Да. Ну, расширителя заднего, естественно, нет. Это просто подкладушка под материал. То есть, чтобы удобно было выскакивать материал. Это 29 тысяч рублей, ребят. Безусловно, есть определенные нюансы. Потому что это, опять же повторю, 29 тысяч рублей. Это вот э, то, что вот эти вот упоры левый и задний, они на вот обычных шпильках. Ну, условно, шпильках, да, на, просто на таких тягах. И вот при желании, конечно, безусловно, это все фиксируется снизу. Этот тут я не подлезу. Ну, здесь есть болт-барашек, чтобы прижать сильнее, не прижать. Но ну, просто само по себе она просто входит в летиво. Далее расскажу. Стол. А, стол получается здесь а, дюралевый, либо алюминиевый. Я не знаю, как сказать. Ну, не на это логично. Смотрите, все профиля смяз... смазанные. И еще один незначительный, который может быть значительный для кого-то. Для меня он незначительный, потому что я его закрепил на станину. Сейчас покажу, увеличу свет. Вот так непосредственно все это выглядит снизу. Непосредственно сразу скажу, модель это 3255A, 2B, 2B это вторая модель, соответственно, 2 А отличается тем, что она поставляется непосредственно с подставкой, и у нее есть собственная турбина вытяжки, то есть внутренний пылесос. Здесь нету ничего этого. Двигатель 2 кВт, но я сказал бы, что он, наверное, послабее на самом деле, чем 2 кВт, но огромной заготовки ты тут пилить не будешь. Но, тем не менее, вполне себе хорошо тянет. Опять же, добавлю, нужен хороший диск. Родной диск у меня, вот он уже сразу же висит на стене. Это не в обиду, блин, производителю. Возможно, у меня попался бракованный, не знаю. Я его выкинул сразу и купил CMT. CMT, вот такой вот хороший универсальный диск. Как и все, в принципе, все любые станки, есть переходное кольцо. Я имею в виду, как и все любые диски, есть переходное кольцо под 30 мм. Все это вполне стоит. Все вполне становится. А родной, чтобы не соврать, у него 2.8 диаметр, получается, посадочный. Вот написано. Да, посадочная 2.8. А так диск 255, самый максимальный, можно сюда запердолить. Я думаю, что для бытового использования это вообще за глаза. Далее. Еще один странный, как и сказал, странное решение – но, опять же, это в угоду удешевления, потому что, повторю, эта хрень стоит 29 тысяч рублей. Найти дешевле с такими характеристиками не найдешь. Именно с такими характеристиками, с таким столом, с таким двигателем не найдешь. Это пластиковый корпус. Это было странное решение. Я поэтому изначально... Когда начал разбираться со станком, как он пришел, я не хотел делать обзор, потому что меня очень много смутило, многие вещи реально меня смущали. Я не понимал, в чем прикол, как, почему, какого хрена, и хотелось ругаться и материться, но поработав в нем пару недель, я понял, что для домашней мастерской, для постоянного использования, еще раз повторяю, что его нужно постоянно использовать, ну, то есть ты закрепи и все, и юзай его, нет никаких проблем. Он не плавает, он не шатается, он не жидкий. То есть это пластик, но он каркасный пластик. То есть у тебя ничего в нем не будет убегать никуда. То есть у меня шатается вот непосредственно сама железяка. Вот. Также, естественно, как стандартный штурвал поднятия и опускания. Также с вылетом по углу. Вот таким вот зажимом. Хоп. Хоп можно непосредственно рукой регулировать, да, вот вылет, то есть грубо. А есть микроподстройка или как венец там дополнительный, то есть непосредственно штурвалом крутить. Ну вот грубо говоря сразу высота распиловки у нас есть, да. При 90 градусов 86, при 45 60. Естественно Китай, JIB это Китай, тут как бы безусловно. Опять же для своих нужд, для домашней мастерской, да даже не то, чтобы для домашней, я же использую это уже как непосредственно в мини-промышленных целях, у нас магазин деревянных изделий на Озоне, мы работаем, и у меня весь мой инструмент это фирма JIB. Но здесь я понимаю, в угоду удешевления, в угоду того, что сейчас максимальная нестабильность на рынке, в стране, да и в мире, поэтому это сделано было новое, это новая по факту модель, она вот в угоду удешевления. А если разговаривать Просто я сейчас расскажу свои мысли. Я, грубо говоря, две недели сам с собой воевал и боролся, в том плане, что делать ли обзор или нет, в том плане, что вот как бы, корпус пластиковый, там есть некоторые вещи пластиковые, и как это будет вообще в дальнейшем на работе, и бла-бла-бла, и все такое. Но вот купили бы вы пилу, грубо говоря, той же марки, дороже тысяч на 10, но знали бы, что вот там из тонкого листового металла корпус либо еще что-то да блин черт возьми у гребаного деволта пластиковый корпус поэтому тут ничего не сделаешь это все в угоду удешевления, чтобы мы могли это все купить далее о плюсах по параллельному упору параллельный упор вот такой вот серьезный как на больших станках вот алюминиевый тоже я очень много посмотрел отзывов до того как вот Свой записывать, чтобы понять, у кого были какие-то проблемы. Может быть, у кого-то какой-то брак случался, еще что-то. У кого-то из ребят плавали обороты в двигателе, но выяснилось потом, что это ребята-дурачки. У них просто, блин, напряжение плавало. Здесь, естественно, обычный двигатель коллекторный. То есть, это не асинхронник. Это обычный коллекторный двигатель. По поводу точности. Здесь есть окошко для нас подстройки, для микроподстройки. Я все выставил, отрегулировал на жертвенном брусочке, все это выставил. У меня пилит это все в идеал просто ровно. Дополнительно, кстати, есть вот такой вот профиль, он вот здесь крепится для распиливания более мелких деталей. Соответственно, можно вот таким вот образом. Это крепится. Также вот через болты, не болты, тому подобное. вот таким вот образом для мелочевки, совсем для тоненьких планочек. То есть вот так вот. Пока еще в работе не использовал, но я думаю, что попозже будем юзать. Также еще, еще, <laughs> что есть на данном станке, это защита. А вот она у меня лежит. Защита диска, то есть, и встроенная... Встроенное пылеудаление, ну как, как и во многих станках, безусловно, да, то есть вот такая вот штука, э -э -крепится, она... крепится она на расклинивающий нож, вот там вот таким вот образом. Почему я ее убрал? Да по одной простой причине она мне мешает, а пылеудаление с моим обычным пылесосом строительным, оно не работает. То есть э, здесь был шланг с двумя э, страничком, то есть он отсасывает э, пыль и оттуда, из общего канала до да, диска, и, соответственно, отсюда. Но вот отсюда практически ничего не работало, поэтому я попросту убрал, потому что он мне мешает. Далее, как и говорил, хочу поговорить про плюсы. Самый большой плюс вот данного девайса, так сказать, в том, что в нем есть встроенная каретка то есть не вот это это маленькая каретка для распила под 90-45 я бы не стал ей пользоваться по одной простой причине потому что здесь Т-профиль тоже плохо подогнан есть вот такой вот небольшой люфт он прям совсем небольшой то есть это в полмиллиметра но посмотрев отзывы даже на старшие модели с литыми блин, чугунными столами я понимаю что такая хрень есть везде к сожалению это все можно в целом починить это все можно купировать, но зачем это купировать, если есть. А вот такая вот замечательная функция. Вот сюда мы закручиваем вот этот вот барашек. Все, он у нас зафиксировался. Снизу есть рычажок. Происходит чудо. По факту, вы посмотрите, какое чудо. Это огромная, огромная каретка. А вот как раз в шорт я сравнивал типа форматник как раз только из-за этого, что вот есть такие большие-большие каретки. Но опять же, безусловно, это все некорректные сравнения. Но здесь, по крайней мере, точность лучше, и если вот данный профиль заменить на что-то. Более крупная, которую вы сможете пропилить. То есть у вас по факту получится нормальная каретка, которая уже встроена в стол, и не надо будет гандобить что-то, вот такое самодельное, эту телегу из фанеры. Работает все плавно. Но, безусловно, самое главное насколько этого всего хватит. Будем смотреть, будем думать, будем работать. Ну, по крайней мере, даже Дядя Миша оценил вот Он делал обзор на две такие модели. Вот как раз про эти минусы я говорил, что снизу есть барашки, и они зажаты. Вот здесь зажат. Вот такое вот, конечно. Откроем. У меня пила выключена. Открывается таким вот образом. Соответственно, вы можете нулевой этот Зазор поставить сделать самостоятельно свой. Есть микроподстройка. Вот такие вот а, шестигранники сквозные. Здесь можно микроподстройку сделать. А, Зазора. Далее. Все достаточно просто. Диск крепится через фланец на обычную гайку. Но что меня смутило, и мне не понравилось, то, что у меня изначально было вот такой вот. Небольшое биение ножа расклинивающего. Вот этот нож сейчас зафиксирован. Если перевести флажок в состояние вверх, мы его сможем вытащить. Он, он просто зажимается. Я решил разобрать этот узел. Вынимал полностью вот этот алюминиевый узел, чтобы подтянуть гаечку в этом флажке. Я ее подтянул. Она там такая подпружиненная. Но проблема слочилась в другом. У меня, естественно, тяжело стал он там, этот флажок <раб> зажиматься. И во флажке он пластиковый, просто немного сочился паз. И теперь он снова легко вот так вот играет. Я не понимаю, что стоило блин, сюда замандылить просто алюминиевую либо дюралевую ручку. Она не, не, не съест огромное количество бюджета по крайней мере она не будет съедаться. Вот это на самом деле самая большая и плохая, плохой, самый огромный минус, который вот я нашел в этом станке. Реально. Это тупая вещь, которую я, я не знаю, почему сделали. Вот неприятная хрень, конечно. В остальном же пылеудаление. По факту, это прямого падения. То есть у нас есть вот такой вот канал. Заглубленный окруж. Да, заглубленный канал с вот таким вот карманом пластиковый, он округлый внизу под диск, а далее просто вывод э, трубы в пылесос. Э, в модели постарше, непосредственно в самом э, корпусе пилы, стоит э, внутренний пылесос, такая там такая, турбина, которая собирает э, сама опилки и есть мешочек, который можно вывешивать, то есть... Есть внутренний пылесос. Ну, я не знаю, допустим, если у тебя есть строительный пылесос, зачем тебе еще внутренний пылесос, какие-то это такие тупые вещи. А стоить это будет на, ну, на порядок, так, на несколько тысяч рублей. Вот так вот. Также у нас есть две шкалы разметки, соответственно, то есть в закрытом положении разметка работает. А, нижняя, ну, то есть можно увидеть, да, вот у нас 2 сантиметра. 4, 5, 6. И, соответственно, в раскрытом положении. Улетел. Улетел. В раскрытом положении. Соответственно, есть вот вправо. Затем перемещаемся сюда. То есть, двигая стол, мы работаем по верхней шкале. То есть, условно говоря, там вот сейчас... Бах-ба-бах. По данной риске у нас 600 по данной риски 600 миллиметров то есть что имеется в виду, то есть не параллельный упор сейчас играет роль мы его можем убрать для раскроя больших материалов то есть по факту вот данный стол сейчас стоит отодвинут от диска до края стола 600 миллиметров да как и сказал соответственно это риска нам позволяет понять насколько край стола далеко от самого тела диска то есть вот в данном случае край стола у нас э, 600 миллиметров то есть берешь Кидаешь фанеру, распиливаешь ее, то есть, естественно, мы убираем предварительно параллельный упор, распиливаешь ее, и знаешь, что у тебя кусок фанеры 600 миллиметров. Погнал. Безусловно, мы сейчас поработаем данным станочком. Самое главное, наверное, то, что станок достаточно легкий, то есть, он весит 28 килограмм всего. Я его притащил сам в этой коробке. Самое неудобное, то, что я его открыл, а он лежал кверх ногами, и вот доставать его было действительно неудобно, доставать и устанавливать на стол. То есть у меня был предварительно большой стол, я его специально так вот обкромсал, потому что я сам не высокого роста, и мне удобно, когда станок чуть-чуть как бы, ну, подогнан под меня, то есть он ниже пояса, чтобы мне не стоять над ним вот так вот. как У меня, допустим, есть билмаш, он сам по себе выше того, что вот мне как удобно, условно говоря. То есть он для человека высокого, Может быть, чуть выше среднего роста. Я же среднего роста, и мне неудобно за белмашевским столом было. Поэтому вот такой вот. Скажу как конкретный плюс. Может, для кого-то это будет минус. Так как здесь коллекторный двигатель, он сильно не нагружает сеть стартом своим. Опять же, вернусь к тому, что у меня есть белмашевский станок. У него стоит асинхронный двигатель. Так вот, у него высокий пусковой ток при, э, при запуске. И когда очень сильно упавшая сеть по напряжению... Несмотря на то, что даже у нас стоят стабилизаторы, у нас стабилизаторы уходят в перегрузку, потому что высокий стартовый ток этого станка. И вот, к сожалению, за этого полгода я не могу просто включить станок, потому что ну, просто напряжение хреновое в деревне и несмотря на даже то, что у нас есть стабилизаторы. Стабилизаторы выключаются. И естественно, я могу выключить пойти стабилизатор, включить станок да, он включится будет моргать свет и тому подобное. Вот, как бы есть конкретные минусы. Здесь же коллекторный двигатель, он абсолютно абсолютно никоим образом вообще не влияет никак на свет. Да, у него есть угольные щетки, да, их когда-то, возможно, мне придется поменять. Да, возможно, он слабее по мощности, чем асинхронный. Блин, ну мне на нем не дубовые, блин, бревна распускать. Ребят, как бы, я вообще хотел бы на нем просто распускать непосредственно небольшие заготовки под торцевые доски, либо что-то около того, либо что-то вот под э, склеенные щиты и тому подобное. То есть мне на нем пилить огромные вещи не нужно. У меня для этого есть вот она ленточка, также JB, либо огромная вот эта пила с протяжкой тоже JB. Поэтому каждому станку есть свое применение. Но, как и сказал, сейчас мы поработаем, попилим немного материала, просто чтобы показать, как это работает. Как бы вот так вот. Изначально... Изначально, почему я, опять же повторюсь, не хотел снимать обзор, потому что были первые странные впечатления, потому что я собрал станок, установил его, начал пилить, а у меня пила, ну то есть диск сжёг материал, а у меня не пилить ничего, то есть у меня диск бракованный был, вот это был действительно самый большой косяк, но, повторю, на многие-многие китайские инструменты, даже вполне хорошего качества советую покупать все-таки другие режущие материалы, то есть это диски, полотна, еще что ножи, потому что в любом случае качество поставляемой продукции непосредственно расходников они могут оставлять себе желать лучшего и китайцы над этим просто заморачиваться не будут. Также произошло с диском. Я Просто потом обиделся, естественно, это было неприятно, я заказал диск Сиентиза, 2800, блин, хороший охрененный диск, который может пилить дерево с гвоздями, написано, поэтому посмотрим. Но по крайней мере, ель со он пилит как масло, несмотря на то, что все равно станочек не такой уж хедреный по мощности. Ну и сразу добавлю, он достаточно громкий, то есть это не асинхронный двигатель, да, это считай, что ты включил болгарку. Тут уж ничего не поделаешь, он будет громкий, по факту не громче обычной торцовки, то есть двигатель -то по факту точно такой же, поэтому он... я, я работаю в наушниках, я в принципе на любом практически сейчас станке работаю в наушниках, ну, наверное кроме атакарного, потому что он сам по себе просто тихий, поэтому сейчас мы попилим немного материала, и подключать пылесос я не буду, просто сейчас неудобно тут перестановку делать, но попилим и посмотрим. Максимальная предохраняемость. Глаза, рот, нос, уши, они у тебя одни больше не будет. Безусловно, 7 диск дает чистый, чистый рез. Буквально немного шкурануть, а может быть даже под склейку сразу можно. Честно сказать, я боюсь циркулярной пилы. Все, без исключения. Не только этот, любой. Потому что мне несколько раз, не в меня, но просто вот, я всегда пилю, стою в стороне от крутящегося так сказать, диска. Но несколько раз заготовку просто зажимала, и она вылетала в ту сторону. То есть э -э нужно в любом случае сохранять бдительность при работе с кругропильными станками, да с любыми на самом деле станками. Нет такой шторки. То есть аварийные шторки отключения. Это у меня стакарного станка. Сейчас я перебираю кнопку. Там вот нет. Просто кнопка вплыла, выкол, То есть магнитные кнопки. Но в любом случае шторки нет. Нужна шторка. Безусловно, у меня нет никакого микрометра, чтобы замерить ровность пиления, но я думаю, что она либо идеальна, либо близка к идеалу. поэтому В целом, что еще добавить? Что я с самого начала и говорил про данный станок? Цена. Цена, цена, цена, цена. Безусловно, вы можете сказать, что ты поищи на Авито, там за 29-35, там добавь еще чуть-чуть, ты можешь найти вообще супер агрегат, бла бла бла бла бла бла бла Но поймите, что э, инструменты, станки низкого ценового диапазона, может быть даже до среднего, они примерно все делаются на одних китайских заводах. Даже тот же Сжет. Это все примерно все на одном заводе. Я имею в виду, вот, допустим, такие дешевые, так, относительно пилы, дешевые станки и так далее и тому подобное. Поэтому есть какие-то вещи, которые, безусловно, меня расстраивают в этом агрегате. То есть, вот некоторые вот эти пластиковые комплектующие. Но в то же время цена. Цена вот этого огромного стола, где я могу теперь спокойно распускать. Да блин, мне мастерской не хватит засунуть этот лист, а вот стола на этой пиле хватит, чтобы спокойно его распилить. Ибо на моей старой Билмашевской был, блядь, вот такой вот стол по ширине. Да, огромный диск до 300. Ну, стол узкий. На нем было вообще невозможно чтобы либо пилить там шире 60 сантиметров. Оно начинало, естественно, вот так вот болтаться. Поэтому вот здесь это все иначе. Здесь можно пилить. И диск-то тебе огромный не нужен для того, чтобы распускать такие плиты, да? Вот так вот. Естественно, есть определенные странные решения, определенные непонятные даже мне решения, я бы сказал. Вот с тем флажком это реально большой косяк. Расклинивающий нож он должен быть. Если у вас не будет расклинивающего ножа, вероятность того, что у вас обе заготовки могут прилететь вам в голову, обе, то есть, ну, одна, которая отваливается с одной стороны, и другая, которая непосредственно идет с параллельным упором рядом и диском, да, они обе к вам отрикошетят в бошку. Поэтому диск никогда нельзя оставить, никогда нельзя пользоваться пилой без расклинивающего ножа. Кто бы вам ни рассказывал, что да я так всю жизнь пилил, мой дед пилил, да блин, но это всегда до первого раза, а потом ваш дед будет говорить, что у него осиновый кол в голове, так что так. Поэтому данную пилу, ну в целом, естественно, в любом случае я могу рекомендовать к покупке, потому что самое главное, ее особенность, это цена. Безусловно, ставь хороший диск и пила это будет, блин, играть офигенно для тебя крутыми новыми красками. Всегда самое главное, это охеренный, дорогой, хороший, качественный диск. Как и полотно, как и ножи в рубанок, конечно, это фуганок. Многие вещи, конечно, ограничены непосредственно самим производителем, но можно ходить, допустим, найти хорошего за... чувака, который затачивает э, также ножи для фуганка, для рубанка, для рейсмуса, и будет тебе счастье. Поэтому спасибо большое, что смотрел меня, я очень много наговорил. Блин, придется очень много перемонтировать, чтобы как-то это все скомпоновать и ужать. И, блин, заходи на сайт HarveyRuss, посмотреть данный станочек. Там есть еще куча-куча-куча-куча других а, огромных и дорогих станков, которые гораздо-гораздо круче, чем вот этот. Это самый начальный уровень. Но ты, тем не менее, заходи и посмотри. Спасибо большое, пиши свои комментарии и давай удачи. Пока-пока, увидимся.